Как-то раз на одном из занятий в университете меня попросили рассказать о своей стране. Я с удовольствием поделалась самыми интересными фактами. Мой однокрупник воскликнул, что хочет побывать. Вот ответ я сказала, что он вообще может приехать туда. Он садимся и принес, где родился, там приходился. Это обращение им нужно понимать дословно. Устойчивое выражение «где родился, там и пригодился» принято использовать в отношении тех лиц, которые решили остаться в местности своего рождения, попытать счастье и принести пользу Родине. Выражение «где родился, там и пригодился» следует понимать буквально. Это человек, который остался в родных местах и продолжил свой путь там. Выражение появилось еще во времена становления Московского княжества, когда началось активное переселение из родных мест в Москву. Как мы видим, с течением времени мало что изменилось. В русском языке существуют и другие похожие выражения, например: где сосна взросла, там она и красна. Одна моем языке это звучит так.